Я. Yeah. Сегодня мы за два часа будем строить второй этаж дверей в Roblox Build a Bot. А ты увидишь, что же у нас получится. И, конечно, все битвы строителей мы начинаем после эпичного салюта. Ура! Стоп, что здесь фигура делает? О, тут есть какая-то красная кнопка, нажмем. Ого, прикольно, ладно, можете начинать строить, я буду каждые 30 минут ходить к вам и смотреть, что вы там построили. Я вернулся. Ааа, ух, спасибо, что я вернулся не минуту назад. Мы о таких хороших вещах Что? Не важно. Уже 30 минут прошли, и давайте сейчас посмотрим, что вы тут делаете вообще. Шаманили. Что это у тебя тут? Сик будет. Второй этаж Дурс. Я даже не знаю, что там может быть. Тут у тебя какие-то железяки, лампочки. Тут а, я буду тебе видео скинуть. Не, не надо. Полное прохождение второго этажа. Вы еще нет вообще-то. Тут очень темная комната, в которой есть красные лампочки, черные полки, черные... Все черное, короче. А что это вообще такое? Ну, Сик будет. Побегать, сика. На втором этаже тоже сик бывает? Да. Ну ладно. О, тут выход. Я нашел выход, смотрите, я могу сбежать. Ура. Я сбежал и дурс. Пью, я уже здесь. У баб вчера здесь... Э, что это? Он не хочет говорить, что это? Это что-то странное. Почему такая просторная ком. Это сик. У тебя тоже сик. Да. скажу сик. тебе по секрету, у матрушки не... круче. Но я еще не сделал. Ватрушка, послушай меня. А ты Бабтер не слушай. Ватрушка а? у Бабтера круче, чем у тебя жестко вау Конечно, здесь какие жестко. клевые черные стены какие клевые полки хотя только одна полка там этот э, верху пингвин да? сейчас я к нему а -а -а. приду буду до него а -а -а. докапываться не надо я же пингвин привет пингвин ты где я пингвинов не ем ты и так маленький пока на шашлычок не хватит то есть ты меня хочешь когда я вырасту Пустить наши шашлык, надо резко А, все фан. Между прочим, я императорский пин-пин да. Знаете, самый смешный? Да, кстати. Так императорский пин-пин это пинг который умирает. Ладно, прости пинг. А что ты строишь-то? Это либо слип либо фан-версия. Короче, это будет комната. Чего? Короче, мы строим забивную комнату, в которой будет проход в комнату 100... 103. А почему? Потому что мне лень строить лифт поломанный. А давай ты лифт сделаешь. Я тебе за это плюс 2 балла Все, Всё, тогда я согласен. ну а, пойдем на выход. Фух, хочу фигуры yeah. раздевать. Чё, чё на меня какая-то красная штука упала сверху? Ой, это... Агуша, привет. Агуша, привет. Агуша, привет. Пока. Здесь лифт будет. Ага потом, вот тут вот второй лифт будет. А Где почему? Будет? А, это будет разбитый лифт, а это будет не разбитый А, на этом мы разобьемся, а на этом уже кто-то разбился. Смотри, тут должна быть лестница, но ее нету. Здесь будет обычная комната, ну, типа, из Дурса, ну, как. Из нового Дурса, второго этажа, а потом уже будет Сика. Вы что, все мне Сика строите, что ли, да? Смотри, я тебе сейчас дам крутой сюжет, идем сюда, Буш. Вот, хорошая идея у тебя. Ух, это нечестно. Спасибо. спасибо тебе. Спасибо тебе огромное. Я вообще крутой сюжет придумыватель. Так, что такое? Ой-ой-ой. Мы заходим в темноту, и здесь красные глаза. Да, и здесь сломанный лифт. Так, здесь мы поднимаемся по одному. А, у всех такие разные дурсы. Это так прикольно. Гусь! Здравствуйте! Это что, существо? Я без понятия, это тоже. Это новое существо, это, это новый шкаф, это старый шкаф из оранжерей. А это что, картина уха? Нет, не, не люблю картины уха. <свеч> Расстрелять! То есть сделать картину ухо, тому добавлю один балбон. Так, ух, плюс 4 балла. А если такие картин сделать 10 будет, плюс за Нет, это так не работает. У меня с математикой похуй. Ух, тогда калькулятор возьми, проблем. У него все хорошо. Эх, ладно, поймали меня. Ну ладно, посмотрим, что у вас тут получится дальше. Пока прошли только 30 минут, и вы уже построили много чего. Спасибо за сюжет, но я не буду его использовать. Ты вообще, какой кот узлой теперь. Я вернулся. Не, не, не, не, Ничего не, слышал. не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, кто УК не мог нас слышать, потому что у него было выключено наушник да, да, ты меня подвозил, ладно, ученики? я, я да. ничего не слышу. Ты бы тут всех, я тебе скажу Напишите в комментариях, как думаете, что они тут говорили Не пишите, не пытайтесь, Прошли 30 минут, и сейчас мы будем смотреть, что вы тут построили Я пришел к Гусю У него здесь дверь, она заперта Надо было загрузить, и когда загрузишь, то что надо было загрузить, когда надо было загрузить что? Понятно? Все, вопросов нет. А, полностью сломанный лифт. Здесь у него такой проход, и здесь дверь, которая заперта. Она заперта? Что? Знаешь, э, гении порой бывают отвергнуты обществом. Ладно, пойдем. Дайте. Но я сам не знаю. Это... Слушай, что давай пойдем к... ко мне в гости. Ладно, теперь я пойду к пингвину. Зачем я это сказал? Ты где? Вот я я внизу. На. Ну я добавил вот. Забайк, какой-то движок не да. Тоже какой-то не движок. Знаешь, ух, не придирайся, то, что про трубы квадратные. Некоторые трубы реально квадратные. Да ты что? Тебе твои плюс 3 балла не хватит. Почему? Ладно, все, не важно. Не ну я тогда могу тебе рассказать то что было Не надо только посмеять Это не надо рассказывать, просто, иначе У нас у всех будут проблемы Прямо абсолютно у всех Ар 10 миллионов и Это останется между нами Kinder мне проще тебя забанить, Чем тебе по 210 миллионов, понял? о прям такая разница чувствуется, Как я иду находил 30 минут назад И как я хожу сейчас Здесь наконец то есть дверь Чего человечек странный Откройте дверь Откройте Откройте Ой, а это что за комната? Что это за комната такая-то? Здесь есть три выхода. А, нет, даже четыре выхода. Короче, я запутался. Какая-то восьмиугольная комната, у которой есть 4 выхода, разлит бензин. Это очень странно. У Бабтера тут что-то <ressed> очень странное. Ой, у него какая-то кислота разлита. И полки странные. Ладно, больше нечего сказать. А Гуша, ты где? Я, <с chưa> заперся. О, ты реально послушал мой совет. Ты молодец, <с ruim> я, что я. послушал мой совет. Потому что никто не слушает мои советы. Шкафчики, и так хотел сделать, а... Да реально прикольно. Тут несколько комнат, в них есть шкафчики, за будут бегать. Привет. Привет. Привет, здесь у нас красные глаза. Ничего не изменилось. А здесь у нас чего? Опа! Пустота, пустота! клич си, помогать, не свет. Чего? Ой -ой -ой. Это все, что вы сделали за 30 минут? Ну, ладно. Посмотри, такая лесу, пожалуйста. Прости Я то, что обижал. Прощаю. Прошли 30 минут, и постройки уже готовы. И сейчас мы будем их этот, смотреть, проходить, оценивать и, короче, все такое. Первый, конечно, гусь, потому что я не знаю, почему. Где мы? Ты знаешь, где мы? Я не знаю. Ой-ой-ой, почему здесь все такое страшно? Я лучше в шкафчике. Так, ладно, открываем дверь да. И, она тяжелая, я не могу ее открыть Открывай сам О, молодец Так, а почему там деревянные шкафы, а тут уже металлические? Вот зачем дырки в шкафах нужны И Ладно, идёмте сюда Так, ой, что там такое? Вилькает Блэй, Иду за тобой долго не жду Давайте оценим постройку гуся. Я оценивать не буду, потому что за меня оценку напишите вы. У Гуся 42 балла. Бах. Мы... Почему мы опять в сломанном гифте? Есть какая-то комната. Мигает свет, капает вода. Ой, мне что? кажется, мы не туда, куда надо, приехали. Надо еще ниже ехать. В смысле, лифт уже поломан. Нет, смотри, мы какую-то доисторическую комнату попали. Уф, какая скучная комната! И кто, интересно, здесь живет? Я. А-а-а, помогите, как страшно, вообще неожиданно. Я, я хочу <смех> кушаться. Ешь меня. Давай залазим. Пересячь <смех> <смех> <Леща, смех> мы ем. Так, мне надо немного в другое место приехать. Как этот лифт включить снова, о все. Давайте оценим постройку пингвина Арконус поставь 10, пожалуйста, просто скажи 10 А если я скажу 1? Арконус скажи 1 10 Ты кого будешь слушать, модератора или создателя сервера? Блин, 10 Если бы был один, бы я бы сказал округляем до 10 Так, 38 очков и я обещал тебе 2 бонусных балла в начале вот. видео Поэтому у тебя 40 очков из 50 о, лифт упал, мы где вообще? Мы вообще умрём! Надо резать! Ну тут никого нет, мне кажется, это будет очень просто, да. Почему этот лифт так странно стоит? Бежим! Я, Я возродюсь! <звук> Я возродюсь. <звук> <звук> <звук> Бегите с камерой! <кадрами>. Из <звук> шкафчики! <звук> давайте дверь закроем, дверь закроем! <звук> <звук> <сюда>. <звук> нет, <звук> она не закрывается, бежим, давайте <звук> следующую <сюда> закроем! <звук> Я спрятался в шкаф. Я найду <звук> тебя! Страшно, где Я он? Бежал? Он идет сюда. Надо бежать скорее. Дверь закрывайся, пожалуйста. Я закрыл дверь. <р players> бегите, закрываем <р absorption> дверь. Бегите, бегите. Мы <по> убили <Matchions> Самая страшная постройка за сегодня. Это было весело, 10. Агуша побил мировой рекорд. 50 из 50. Агуша, ура, ура, ура. Спасибо, Я кушаю блинчики и радуюсь. Идемте, заходим в эту комнату. Смотрите, Сейчас какая сидите. атмосфера. А кто да. там сзади? Сейчас я буду профессионально бегать. Куда бежать? Слева. О, тут огонь горит. А что если на нем Ой. Сюда сюда. Что? Надо бежать. Ой, я сбежал. Умничка. Ой, а ты иди отсюда. Ставь 10, не тебя 47 очков. Так, это первый раз, когда мы начинаем с красивой, аккуратной двери. Куда а я? упали? Ладно, вот мы типа сбежали из твоей комнаты и попали сюда, логично? Логично? Вот, вот теперь логично Так, открываем дверь в душ Чё это такое? Да. Если я открою эту дверь Два, один Погнали Ту-ту-ту-ту Аааа, Куда бежать? Чурто! Да, вот это что происходит? Ой-ой-ой, все, я, я, я, туда, я сбежал. Все, вышли. все, мы сбежали, да? Да. Ладно, все. давайте тоже отпишем оценки. Ну, это эпично, это очень круто. 10, 10, 10, 10. 10. 10. Ладно, хорошо, ух, если ты такой, то я ставлю 12. Сколько очков всего набрал? 40, я же сказал. Итак, подписчики, я захватил этот канал. И если вы не берете под этим видео 10 тысяч лайк, лайков, я захватил разного ухо окончательно. Я Короче, он, он скачал программу, чтобы менять голос, и сразу так меняет. Да блин, ну <толкнул> ты не спалила. Блин, ну ладно. На этом эта битва строителей заканчивается. Вот прошлой части этой битвы строителей двери. Всем пока!